На масте, все мы ищущим. единая душа хранители уроки обретения силы. Если информация была полезна для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Приятного прослушивания, дорогие друзья. Ваш клик и лайк поддержит канал и обеспечит выход новых аудиокниг. Глава 3: Ускоренная энергия и расширение умов на секунду времени. Хранители и плеядеанцы. Вы узнали, что все в бытии подключено к бесконечной интерактивной сети, которую мы называем сетью бытия. Все события, большие и малые, хранятся в этой сети разумной энергии, обладающей, среди прочих своих свойств, бесконечной способностью к запоминанию. Ваш интернет – символическая модель этой сети бытия, попытка в материальном мире подражать этой сети и воспроизвести ее безграничную энергию. Однако, хотя эта сеть вездесуща, и никто не взимает плату за подключение, вступительный взнос, и, следовательно, выход в режим онлайн, предполагает, что вы управляете своим мышлением и знаете себя. Многие цивилизации и мироздания, преуспели в блуждании по великой сети бытия установив космическую связь между жизнью на Земле и величием звезд. Ваши древних предков, давно ушедших времен, неудержимо влекло к изучению небес, а также то обстоятельство, что миры внутри миров в своей основе связаны посредством звездных и планетарных циклов, которые функционируют в согласии, с широкомасштабным космическим планом. Эти циклы их воздействие составляют часть великого замысла и содержат множество уровней, планов и намерений, в древние времена человечество считало жизнь на Земле чрезвычайно значимой частью космического танца. Некоторые культуры даже предвидели на секунду. 25-летний период времени от 1987 до 2012 года – крайне важную часть огромного цикла включающую тотальную трансформацию человеческого сознания. На на секунду указала выход из длительного всеобщего состояния намеренного невежества и путаницы к началу золотой эпохи трансформации человечества. Следующий 25-летний период времени, с 2012 по 2036 один из наиважнейший для всего мироздания. Люди этого времени будут способны выбирать из разнообразия возможных вариантов будущего тот, что станет мостом, переходным этапом между завершением одной эры и началом другой. Известно, что они смогут преобразовать себя посредством очищений, инициации великих духовных испытаний, в то время как их мир будет словно расползаться по швам. Весь этот 25-летний период привлечет к себе миллиарды людей разных сущностей. Каждый из них выбрал жить на Земле ради исключительного ускорения энергии, это будет подобно проживанию тысячелетий за 25 лет, тысячи жизней, свернутых в одну. В это время личные и общие испытания послужат для лучшего осознания большей реальности. В эти годы все человечество окажется вовлеченным в принятие важнейших решений, определяющих версию мира, который станет их новым жилищем начиная с зимнего солнцестояния 2012 года. По скорости и интенсивности ускоренная энергия разделена на три отдельные фазы, каждая из которых подстраивает расширяющееся сознание человечества, создавая ритм и структуру захвата новыми световыми частотами на небесном уровне. По мере ускорения энергии промежуток времени между кризисами становится все меньше и меньше, и возможность осознания того, что внешний мир, это отражение внутренней реальности, возрастет экспоненциально. В широкой перспективе реальности, этот кризис можно представить себе, как встреча умов на перекрестках возможностей, стечения обстоятельств, когда вы узнаете, где именно вы находитесь, и осознанно выбираете лучшие из возможных направлений движения. В течение этих 25 лет ускоренной энергии вас будет изменять постоянное, мягко возрастающее космическое излучение, помогающее вам акклиматизироваться и приспособиться к тем грандиозным переменам в сознании, заявить о которых вы пришли сюда. Возможно, вам интересно. В чем смысл и цель возрастания энергии. Истинная цель этого ускорения – научить вас и всех, кто принимает участие в этом процессе, как следовать космическому закону, преодолевая тиранию деструктивного поведения. Люди древности понимали, что существуют законы, управляющие универсумом и мультиверсумом, и что все связано с происходящим на космическом уровне. Один из главных законов гласит, Мысль создает реальность. По мере того как все движется быстрее и быстрее, этот постулат становится самоочевидным, то, о чем вы думаете, материализуется со все возрастающей скоростью. Энергия ускоряется, а ваш естественный внутренний процесс, разворачивается в гармонии с внутренними и внешними силами, помогая вам освоиться с изменением энергии. Вы приняли решение быть здесь в то время. Когда мысль признают инструментом созидания и материализации реальности в определенной форме, чтобы закрепить в этой реальности знание, что вы, существо духовное, ответственное за собственную жизнь. Способность заявить, я был здесь, я жил здесь, я это сделал. Я начал конструировать свою жизнь согласно собственным продуманным намерениям, во взаимном сотворчестве с большой перспективой. Замечательное достижение в чем бы то ни было духовном резюме. Во время ускоренной энергии все движется быстрее и проявляется с гораздо большей скоростью. Небесные структуры, ассоциированные с галактическим центром, совершают мощные передачи энергии, влияющие на все земные процессы, и поскольку эти энергии сверхвысокого напряжения продолжают вторгаться в вашу реальность и все ускорять в ней. Вам следует гораздо внимательнее относиться к рассылаемым вами мыслям и сообщениям. Помните, ваши мысли транслируются в виде частот энергии, которые действуют подобно почтовым голубям, обученным доставлять сообщения. Мысли буквально вылетают из вашей головы, связываясь с тем, о чем вы думаете и во время ускоренной энергии все движется быстрее и проявляется с гораздо большей скоростью. Понимание космических законов проявления – ключ к вселенной. Если вы осознаете свои мысли и понимаете, что вы получите то, на чем сосредоточиваетесь, то в идеале вы сознательно создадите ту версию жизни, которой желаете. Но если вдруг вы поверите в то, что продает вам лидирующий медиабизнес манипулирующие ваши мысли, вы будете выполнять чужую программу, и вас просто станут использовать. Во время ускорения вы должны отдумывать и условно подвергать все сомнению, стремиться прочувствовать свой жизненный путь, чтобы ощутить множество планов истины, определяющих вашу реальность, ваши ценности и убеждения определяют ваши переживания, и вы, безусловно, обладаете свободой и свободной волей. Что позволяет вам менять и ценности, и убеждения по собственному произволу. Вы определяетесь в этой реальности тем, как реагируете на собственные переживания. При помощи собственных оценок и выводов вы можете возвысить цели сойти вниз. Когда вы вступили в трехмерную реальность, в ваших клетках уже была закодирована некая схема. Ваша личность – это ваше тело. Оно сконструировано с учетом расположения планет в момент вашего рождения. Ваше имя, состав крови и энергетическое поле несут в себе определенный отпечаток вашей личности, как и возможные успехи в этой жизни. Ваши таланты и способности заложены в вас изначально, но это никак не ограничивает ваш потенциал, это, скорее черты, отражающие особенность вашей личности. В любой момент вы можете воспользоваться свободой воли и избирать возможности из широкого спектра, другие ваши вероятные версии, переживают любой возможный выбор, с которым вы когда-либо сталкивались. Они вам доступны в любой момент выбора. Вы целиком полагаетесь на теперешнюю реальность, поскольку она отражает ваши текущие личные убеждения и состояние ума. Ваша жизнь и реальность, предсказуемы в отношении энергии, которые влияют на вас и эпоху, и столь же непредсказуемы, в смысле того, как вы на эти энергии отреагируете. Каждый может реализовать, врожденную способность пробудиться и переживать жизнь, в более широкой перспективе, поскольку космические силы и тонкие энергии воздействуют на вас, на субоатомном уровне могут вызвать новые озарения и предчувствия которые дадут вам возможность изменить ход вашей жизни. Периодически в бытии, которое вы воспринимаете как время и пространство, возникает необходимость, создавать возможности очищения от определенного мусора. Вы, может быть, подумали о материальном мусоре, однако мы имеем в виду мусор энергетический, а именно, частоты низших вибраций, что скопились в качестве ложных программ жизни, как в вашем внешнем мире. Так и во внутренней среде исцеление по цепочкам времени необходимо, чтобы сбросить в себя массивное скопление заблокированной психической и эмоциональной энергии, сохраняющейся в структуре ДНК. Участки ДНК, которые считаются пустыми и ненужными, на самом деле содержат жизненно значимые записи и сохраняют важные информационные ключи. Ваша ДНК поддерживает собственную информационную сеть связанную с вашей генеалогией, человеческое тело, превосходный сконструированный механизм, способный без труда вмещать в себя огромный калаш из образов, отпечатков и личных впечатлений, которые аккуратно, мгновение за мгновением, записываются и сберегаются на клеточном уровне. В конечном итоге, скапливается большой объем воздействия на восприятие что передается из поколения в поколение, посредством естественного психического воздействия, кровнородственной телепатии. Все духовные семьи обладают изначально мощной психической связью, обусловленной общностью информации и знания, сохраняемой кровью. Ваши клетки постоянно сообщают о состоянии вашего ума вашей генетической семье по всем направлениям времени, когда вы настолько расширяете ум. Что он начинает учитывать, обширный объем восприятия и переживания ваших предков, закодированный ими в вашей ДНК, возникает множество интересных вопросов. Все далее вспоминаю свое происхождение и свой дом среди звезд вы обращаетесь мыслями вовнутри ввысь. Вы жаждете завершить свою миссию в физическом мире с тем, чтобы вы могли вернуться в свое истинное состояние существа света. Многие люди полагают, что вы вернетесь на путь, с которого вы начали нисхождение, медленно спускаясь через измерение, сжимая свою светимость в плотность. Но, это невозможно, поскольку все вселенная, существовавшее в те времена, более не существует. То, что вы представляли своим домом среди звезд, изменилось? Каждая часть этой и других Вселенных эволюционировала и радикально изменилась, в основном к лучшему, но не всегда. Расширение разума Бога таково, что позволяет его искром сознания творить, расширяться, переживать, научаться и все больше наполнять великую пустоту сиянием и светом богосознания. Практика. На несколько мгновений сосредоточьте внимание на своем дыхании и создайте глубокий, успокаивающий, ритмичный поток жизненной энергии, возносящийся по всему вашему телу и проникающий вглубь до субатомных уровней ваших клеток. Представьте, как вращающиеся золотые спирали энергии, танцуют в ваших клетках, вокруг них и между ними. Соединяя крошечные частички и волны в поразительное великолепие сияющего цвета, подвижные геометрические формы и возвышенно умиротворяющие звуки. Теперь постарайтесь проследить вашу личностную временную ось, внедряя эту мысль в тот танец, что разворачивается в ваших клетках. Расслабьтесь на мгновение и вообразите, что перед вами стоят ваши предки, великий союз ваших предков на всех уровнях откликнулся на ваш призыв о встрече. Каждый член вашей большой семьи одет по-особому. Каждый из них подходит к вам и всматривается в ваши глаза, раскрывая вам радости и трагедии, вдохновляющие открытия и печальные разочарования, из которых складывалась его жизнь. Примите эти картины и символы как часть семейного наследия, и будьте искренне благодарны за все, что вам покажут. Когда встреча закончится, Охватите внутренним взором весь тот массив переживаний и творческих способностей, которыми они напитали ваше существо. Напомните себе, что вы участвуете в многомерной игре вспоминания и объединения многих воспоминаний. Со всей отчетливостью представьте, что вы хотите направить космические энергии на улучшение качества вашей жизни. Теперь представьте золотую нить, потянитесь и прикоснитесь к ней и она повернет вас к этой версии реальности. Символы и образы могут всплывать перед вами, стремясь донести намеки и сообщения из глубин вашего бытия, что связаны с важными основополагающими насущными проблемами. Если сохранять терпение, просто позволяя образом медленно заполнять пробелы в памяти и восприятии, то возникнут некоторые интересные связи, что могут сплести подобие между вашей родословной и другими жизнями. Не спешите анализировать символы, настаивая на немедленном ответе. Лучше сначала достичь баланса между правым и левым полушариями мозга, выйдя на природу и предоставив своему телу уму некоторое время для усвоения ваших открытий. Доверяйте своему опыту. События не закоснели вне подвижности, каждое событие если его изучать и исследовать вновь и вновь, набирает смысл и значение в синхронном времени. Всегда просите, чтобы перед вами предстала конечная цель всякого события, а также решение позволяющая исцелить ситуацию. Это касается также снов и опыта во втором внимании. Принятие ответственности за свои творения и почтение к мудрости жизни и всех ее форм, а также своего тела – очень важные условия для усвоения уроков ускоренной энергии. Помните, что ускоренная энергия сокращает временной зазор между мыслью и проявлением, выносив все, на чем вы сосредоточились на передний край бытия. Жизнь неизбежно усилит все, что должно быть увидено и понято, в идеале человечества на собственном опыте убедиться, что мысли творят реальность. Те же, кто отказывается меняться и расширять осознание, могут столкнуться с достаточно трудным сценарием. Закрываясь от новых возможностей личностного роста и изменения, вы можете ощутить себя подавленными и истощенными физически, эмоционально умственно и духовно. В эту эпоху работа, семья и жизнь, выводит вас на новые уровни смысла, и ваша реакция на собственные творения, будет показывать ваш истинный характер. Желание, более сознательно, осознавать свои мысли и установки, поможет развить внимание. После обретения внимания, вам будет легко сосредоточивать свои намерения на том, каким образом следует разворачиваться в вашей жизни и тем событиям. Который вы вовлечены очень важно точно знать к чему вы готовы поскольку такое знание всегда создает мощную чистоту намерения в вашем энергетическом поле принятие новых фактов требует новых картин реальности и мы предлагаем вам иное воззрение на время в которое вы живете чтобы вы смогли расширить свое воображение области применения своего ума и благодаря этому раскрыть истину о своем многомерном бытии и связи с различными жизнями и переплетаются в один узел, когда форму вашего сознания, разбросанная по коридорам времени, откликаются на сигналы растущей осознанности, испускаемые из вашего сегмента времени. Пласты множество реальностей, делят с вами одно пространство, влияя на ваши трехмерные действия, путем интенсивного обмена символами, чаще всего ваше сознание, совершенно не ведает, о собственном состоянии, непрерывной телепатической коммуникации. Вы – квантовый биологический компьютер, основанный на естественной. Врожденной, человеческой технологии, полностью оснащены интуитивными и экстрасенсорными способностями различать многие спектры реальности, существующие за пределами материалистических, линейных возрений на время и пространство. Согласно вашему взгляду на мир материи, символы, ваши главные инструменты исследования и толкования жизни. Символы представляют идеи, слова, числа, звуки, цвета, знаки. Формы и свет, и являются инструментами и методами передачи информации, а также метафорами для понимания реальности. Мы хотели бы предложить метафоры, что помогут вам зайти по лестнице сознания, лучше постигая предназначение этих 25 лет трансформирующих изменений. Вы вольны и трактовать эти символы так, как вам заблагорассудится хотя мы советовали бы не создавать из идеи бетонные блоки, поскольку закончится это может только возведением вокруг вас глухой стены на секунду 25-летний цикл с 2012 по 2036 год предоставляет новое знание о природе бытия и. Бытии. И перед всем человечеством стоит задача выделить место для этой энергии в физической форме. Эта энергия не проскальзывает легко и непринужденно, чтобы принять ее, вы должны хотеть измениться, открывая свой ум всему новому. Передача Галактического Центра приносит грандиозные импульсы энергии, которые активизируют в человечестве глубокие истины и захватывающие новые уровни творчества, это улучшающие жизнь энергии которые необходимо чувствовать и вбирать. Если эти энергии сталкиваются с препятствием, они начинают скапливаться и создавать давление внутри заблокированной области и вокруг нее, стремясь расплести и распутать клубок проблем, создающий преграду. Если вы будете цепляться за боль, страх и параноидальный взгляд на жизнь. Это с неизбежностью приведет лишь к росту сопротивления. Когда изменение происходит в вашу пользу, а вы все же отказываетесь открыть двери самосовершенствованию, вы создаете преграду новой программе энергии. Усиленные галактические передачи подобной энергетической грозе, они освежают и оживляют, если среда к ним приноравливается, и потенциально разрушительна для властей не приспособиться к изобилию природной силы. Идущая из галактики энергия, обладает грандиозной способностью, наделить силой каждого на Земле, принять у вас и массовое сознание вашей планеты, в космическую семью. Подключиться к галактическому центру, значит подключиться к питающей, истинной, страстной, летучей, сострадающей, заботливой и постоянно поддерживающей вас энергии верховной богини галактики и если вы сможете принять эти энергии как свои собственные вы приблизитесь к познанию того кто вы есть чем больше вы используете программу новой энергии предоставляемую наносекунды тем легче вам осваивать существование большей реальности когда вы подходите к решению возникающих перед вами ситуаций с обновленным знанием то видите новые решения Ощущение легкости и свободы, чистые намерения, принятие самого себя, любовь, сострадание, сопричастие и радостное стремление прожить жизнь, на максимальном пределе всех сил, создадут подходящую обстановку. Однако если вы наполните свою реальность тревогой, то будете создавать одно беспокойное состояние за другим. Тревога подобно всякому другому отрицательному выражению, заблокирует поток энергии, вливающийся в ваше тело. Проекции тревоги, несут очень мощную настойчивую и низкую частоту, передающую сообщение об ожидании возникновения проблем. Ощутите в себе намерение изучить все препятствия, что стоят на пути вашего прогресса или тормозят его и спросите себя, что меня на самом деле беспокоит, чем меня на самом деле пугают перемены, за что я отцепляюсь и хватаюсь и что необходимо отпустить. Вы обнаружите, что тащите за собой из жизни в жизнь, старые проблемы, в поисках их гармоничного разрешения. Чтобы вы сейчас не думали о своих проблемах, в конечном итоге перед вами развернется более широкая перспектива их решения. Займите нейтральное положение по отношению к данной ситуации, приготовьтесь узнать, в чем смысл заблокированной энергии, и попросите, чтобы этот блок распался. Избавьтесь от эмоциональной привязанности к любому исходу, просто позвольте проявиться осмысленным связям и позитивной цели. Вы можете изменить прошлое, а также его последствия в настоящем и будущем. Рассматривая события с другой точки зрения, новые перспективы освободят вас от толкований, прежде стеснявших ваш дух. Каждый человек несет в себе эмоциональные воспоминания, что влияют на его жизнь глубоким и иногда неожиданным образом, болезненные раны и нерешенные проблемы, часть генетического наследия. Цель на секунды, условно, очистить генофонд человечества от страха навязанного вам страха перед собственной силой. Все больше людей осмеливаются познать истину, они хотят поделиться ею с другими, потому что постигли, что страх – это орудие контроля над людьми. Страх – это мусор, захламляющий данную область реальности и содержащий отходы, наиболее токсичные для Земли и ее обитателей, тысячи и тысячи лет накапливаемого страха, которые необходимо разгрести и переработать. Всеобщее непонимание природы бытия привело к тому, что люди преисполнились чувствами стыда, вины, горя, беспомощности и отчаяния – это те самые чувства, что останавливают поток жизненной энергии и отвергают космический разум. Нерешенные проблемы накапливаются и передаются из одной жизни в другую, по новым сценариям разыгрываются старые уроки, и так раз за разом. Пока не будет достигнуто их новое понимание, сложные драмы, ждущие гармонического разрешения, возникают одновременно во многих реальностях, но слишком часто происходящее ничего не говорит тем, кто пойман в петлю повторяемости. Иногда людям кажется, что они сходят с ума, когда они улавливают отклик других цепочек времени, где проигрываются иные версии той же самой проблемы. Человеческий ум естественным образом. Стремится к состоянию целостности, пытаясь уравновесить эти влияния и выработать решения, доверяйте своему телу, оно всегда стремится к максимальному сотрудничеству в наделении жизни силой. Ваша современная медицина, не признает постулата, об исцелении путем сотрудничества с телесным разумом, и потому спасением от каждой болезни считается безудержное использование лекарств что только отрицает и затуманивает врожденный разум тела. С другой стороны, массовый рост фармацевтической зависимости ничем не оправдан, поскольку для того, чтобы якобы исцелить тело, используются химические яды. Чрезмерное применение лекарств, при столкновении с жизненными проблемами, тревожный знак, указывающий на то, что в вашей жизни возникает нечто важное, и люди применяют химические препараты. Чтобы его заблокировать, переживание многомерных реальностей, как правило, происходит вне тесных рамок убеждений, что правит вашим миром, и у многих людей просто отсутствует система координат для постижения этого процесса. Усиленный новым прозрением, человеческий ум способен беспрепятственно проникать на новые территории реальности, и в этой новой версии игры жизни перед вами стоит задача распознать новую цель которая выходит за рамки научных и религиозных воззрений. Мы предлагаем вам взглянуть на свое время с иной точки зрения, это поможет вам расширить свой ум настолько, что вы физически ощутите структуру замысла, разворачивающегося в вашей собственной жизни. Каждую секунду у вас есть шанс, наделить свою жизнь силой, поскольку ускоренная энергия, предоставляет всем участникам неограниченные возможности. Подумайте немного о назначении своей жизни. Какие глубинные замыслы поднимаются сейчас на поверхность? Какие воспоминания вспыхивают в свете осознающего ума? Насколько вы созрели в отношении осознанности, все это жизненно важно для вашего духовного роста, поэтому хорошенько подумайте о том, какой след вы оставляете в энергетическом поле? Какую частоту вы транслируете? Посылаете ли вы сигнал частоты намерения или же вашу трансляцию окрашивают страх и ощущение бессилия? Помните, самой важной и решающей целью этих ускоренных времен, является очистка вашей структуры, от страха. У вас, издревле считалось что понимание жизненной энергии и обладание способностью с чистым намерением отправлять свои мысли в сеть бытия составляет наивысшую практику того, что некоторые называют «старой магией. В ваше время эти качества обеспечивают лучший путь к здоровой, практической и значимой жизни. Этим знанием будут, пользоваться те, кто решил строить возможный мир основанный на новых принципах понимания реальности. В идеале многие возможные миры, будут объединены единой частотой, при обнаружении и осознании того, что вы являетесь неотъемлемой частью бескрайнего поля, жизненной космической энергии. Ваша личная частота уникальна. Пробуждаясь и поднимая свой уровень осознанности, вы автоматически вносите, свою вновь обретенную частоту, личной ответственности в сеть вибраций воздействующую на массовое сознание. Будьте готовы использовать свой ум и тело необычным образом. Совершенно по-новому, поскольку массовые продвижения истина набирает импульс, охватывая каждый ум в отдельности. Поверьте в свой вклад в этот процесс. Стремитесь распознавать жизненные драмы, служа общей благородной цели. Возьмите на себя ответственность за свою жизнь. Множество таинств вам еще предстоит понять, многие удивительные приключения ожидают вас. Мы уверены? что вы справитесь с задачей новой интерпретации бытия, поддержания в порядке своего дома и вместе с тем, усвоите многомерную мудрость и знания. Существуют весомые причины того, что внимание стольких существ из других измерений сосредоточено на вашем мире. И столь же весомые причины обусловливают то, почему силы, контролирующие ваш мир, стремятся отвлечь ваше внимание и управлять вашим мышлением даже в мелочах. Они удерживают вас от понимания того, что происходит внутри вас. Начните же любить то, чем вы являетесь, непрерывно культивируя свою творящую способность, веря в безграничные возможности роста, путем личной трансформации. Мы предлагаем вам вкладывать в себя, поскольку все эти бытия мы все представляем собой единое целое. Теперь, дорогие друзья, Проложим курсы, приготовимся к отплытию. Ветер перемендует в наши паруса. Судно хорошо слушается руля, и путь впереди открыт. Помните, на Это обретение силы для того, чтобы переживать высшее состояние осознанности, чтобы управлять ускоренными энергиями. Расслабься. Успокойся, рассмейся и позволь себе роскошь по-настоящему наслаждаться жизнью. Смех рассеивает туман и помогает совершенствовать физическую форму, он поддерживает в тебе молодость, приводит в порядок клетки и открывает чакры, чтобы туда влилось больше энергии. Хорошее настроение активизирует тело, создает ощущение легкости и благополучия, заботы и тревоги навсегда оставляют тех кто смеется и радуется, творчески открывая себя остроумному подшучиванию. Смеющиеся люди проницательны, так что лучше искать искренний, развеселый, добродушный смех, чем сидеть перед роковым ящиком, телевизором. Постоянная спешка и занятость отвлекают вас от истинного контакта с силой. Пусть все будет так, как складывается, духовный мир возрождается, как только вы позволяете ему это. природа. Система, наилучшим образом поддерживающая вашу жизненную силу. Так что пойдите на прогулку и обратите внимание, реагируют ли на ваше присутствие птицы и другие существа, изменяют ли мелодию своего чрикания. Животные всегда ощущают ваши вибрации, и если вы стремитесь наделить свою жизнь силой духа, они зачастую одаривают вас дивными мелодиями, уравновешивая ваши чакры и настраивая ваше тело на чистое восприятие. Когда вы проводите время на природе, это восстанавливает вашу способность ценить красоту, что, в свою очередь, открывает ваши чакры гармонии и равновесию. Существует множество точек зрения на каждую ситуацию. И как вы, наверное, уже знаете, главное, выбрать нужно. Расширяя свое восприятие, вы будете действовать в другой программе реальности. Многие формы разума, из тех реальностей, с которыми вы связаны, призваны сюда чтобы принять участие в трансформации сознания. Ваша личная частота основана на ваших ценностях, а ценности определяются решениями, которые вы принимаете в процессе развития собственного морального и гражданского кодекса, играя с энергиями бытия. Все мы в космосе стремимся к чистоте и мудрости и правильному использованию любовной частоты. Эта эпоха, посвящена сознательной выработке индивидуальных и массовых частот что воздействует на все бытие, потому что, как только вы научаетесь распознавать частоты и понимать, что же вы делаете, изменятся и все параметры жизни. Вы можете прослушать продолжение данной книги по ссылке в описании. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите свое мнение о прослушанном в комментариях. Выход новых аудиокниг полностью зависит от вас.